привет дорогие друзья с вами стас быков это реалити-шоу как стать видеоблогером прошло уже пять дней как я углубляюсь в эту тему в продвижение на youtube и что я понял не подключайте монетизацию своего канала на первых этапах почему Посмотрела тут несколько видеороликов на ютубе о том, как монетизировать свой канал. Причем все 99,9% все говорят об одном и том же. Зайти в настройки канала, поменять страну с России, если вы в России живете, с России на США, и у вас появляется кнопочка «Включить монетизацию». Вы ее нажимаете, все отлично, монетизация проходит, у вас появляется дополнительная опция у видео, то есть начинает показываться реклама, за которую вы, за которую вы пока ничего не получаете. И дальше следующий этап, это я рассказываю, как все видео об этом трезвонят, и дальше следующий этап, вы подключаете партнерку, партнерку AdSense, все говорят подключать AdSense, все очень просто, там отправить заявку на AdSense, вы заполняете там контактные данные, домашний адрес и отправляете на утверждение. Все замечательно, проходит предварительное одобрение, на вашем видео крутится реклама. Самый прикол то, что этот аккаунт AdSense навсегда привязывается к вашему каналу. И вы его никогда уже больше не сможете отключить. Это, это самый главный минус и самая большая ошибка, когда вы подаете заявку на AdSense. Затем у вас даже уже появляется в личном кабинете статистика, сколько денег вы заработали. Но спустя какое-то время, у меня вот прошло пять дней, приходит письмо на почту, что ваш аккаунт отключен за недействительные клики. Выяснилось, что когда вы подключаете монетизацию, то YouTube начинает тщательно следить за вашим аккаунтом. И у него очень много причин, за что он может вас отключить. Туда входит также и просмотры самостоятельных видео, ну, просмотр своих видео. Вот. И в итоге получилось так, что AdSense отключил аккаунт И YouTube выключил монетизацию И теперь подключить на данном канале монетизацию не предоставляется возможности Ребята, есть такая тема с этим AdSense Что он большинству, большинство заявок именно отшивает таким образом за недействительные клики потому что э, у меня около десятка сайтов есть интернет сайтов и я туда туда же пробовал подключать их ну, чтобы подавать рекламу контекстную рекламу туда же подавал заявку та же самая ситуация я отправляю заявку там ну, с сайтами у меня было так что где-то я месяц работал зарабатывал деньги там около 100 или 200 долларов я зарабатывал и потом просто приходит письмо что за недействительные клики мы вас отключаем самое интересное что деньги заработанные они оставляют себе вот и тут же самая ситуация вот на ю подтвердилась у меня с цензом и почему-то не видел я ни одного ролика который говорит говорит об этих рисках когда мы подключаемся включаем монетизацию и подключаемся к ценцу в общем короче что нужно делать если вы начинающий видеоблогер а я думаю вы такой есть если вы смотрите это видео то ни в коем случае вообще не включайте монетизацию записывайте видео на свой канал записывайте видео и Набирайте подписчиков, просмотров, лайки, комментарии. Работайте над своим каналом. Не думайте вообще о деньгах. Вы должны работать над каналом и развивать его. Потому что держите вы себя такую мысль. Даже если вы подключите монетизацию на начальном этапе, вы все равно э, существенных денег с, с этого не получите. 200-300 рублей это не деньги ради этого не стоит там подключать монетизацию вот. и работайте над своим каналом когда у вас будет там 200 подписчиков и 5-10 тысяч просмотров то вы можете уже работать а, искать партнерскую программу. то есть я рекомендую вообще забудьте об adsense и забудьте о кнопке монетизации до того момента когда у вас будет 200 подписчиков и 10 тысяч просмотров. Когда вы этого добились, вот железно идите в медиасеть. Это, медиасеть это официальные партнеры, официальные партнерки от ютуба. Сейчас их в принципе очень много я посмотрел. У меня есть партнерка, я сделал анализ. Топовые блогеры, которые пользуются, то и в принципе они подключают и новичков. Я думаю, я когда наберу вот это количество подписчиков, количество просмотров, я пообщаюсь с этой партнеркой, к ней подключусь и обязательно вам расскажу. Но пока вообще не заморачивайтесь на этом. Потому что это не стоит того. Риски у вас слишком большие, если вы будете сейчас подключать партнерку. А когда... Адсенс, я имею в виду, вообще забудьте. А когда мы подключимся к медиа сети все проблемы, вот, связанные с ютубом, с авторским правом, со статистикой, они берут на себя. А, ваше дело просто работать а, над своим каналом, разв развивать его, причем даже медиа-сеть сама как-то пиарит ваш канал, я пока точно это не знаю, но с помощью нее легче продвигаться. Вот, а вам нужна одна цель, а, создавать видео, а, делать качественный контент и тогда у вас все, все попрет. Но знаете, вот в любом деле, в любом деле важна стабильность. Важно выкладывать видео хотя бы раз в день. Раз в день выкладываете видео, я даже знаю, что ну, поисковые роботы работают где-то днем больше, больше активности у них, и где-то часов в 12-2 в выкладывайте свои видео, поисковые роботы их будут находить, и уже там они будут индексироваться, как и в поисковых системах, так и в YouTube, потому что там тот же самый а, SEO принцип. Вот, и просто пишите свои ролики. И не сдавайтесь стабильно, пишите свои видеоролики. Создайте хотя бы 30 видеороликов, ну, за первый месяц, ну, если вам тяжело, то за два месяца. Я вот сейчас тоже так же буду делать, потому что в любой работе важна стабильность если вы будете стабильно работать то результат не заставит себя дол долго ждать вот. но я думаю в принципе я вам объяснил почему не стоит делать монетизацию сразу же подключать в этом вообще нет смысла а во вторых ее и не вам не не она не подключится и все равно придет аннулирование от adenseа это я у себя уже сделал я и убедился уже на этом. Я потом попорыл эту тему в интернете и 99% заявок они отклоняют таким образом, и самое плохое, что вы свой канал уже потеряете, нет, канал будет, но вы его не сможете уже монетизировать и медиа сеть его тоже уже не возьмет. Также получилось с моим каналом, мне пришлось все видео удалять оттуда, все видео удалять и переносить на новый канал. Что делать, если вы уже включили монетизацию? Включили монетизацию и вам пришло, пришел отказ от AdSense. Смотрите, если у вас на компьютере не сохранились эти видео, которые у вас на канале, вы просто скачиваете их с YouTube. Есть такие специальные программки, вы скачиваете их с YouTube. Сохраняйте все описание, затем чистите свой аккаунт, на котором отменили монетизацию, удаляете все видео, удаляете шапку свою, все удаляете, все настройки там ставите по умолчанию и просто забывайте про этот аккаунт. Создаете себе новый аккаунт, новый канал и начинайте все с чистого листа. Самое главное, не накручивайте ни просмотры, ни лайки, ни комментарии, ни подписчиков. Потому что при подключении к медиа-сети они все это будут проверять. У них есть специальные аналитики, которые смотрят статистику, которые все это заметят. И очень будет печально, если вы что-то там накрутите, и они потом вам... А, а потом они не одобрят вашу заявку поэтому ни в коем случае не накручивайте пусть подписчики будут медленно расти пусть просмотры будут медленно расти но они будут ваши они будут действительно действительные они будут настоящие и вам не надо будет переживать о том что э, в рук меня не пропустит медиа сеть поэтому просто работайте над своим каналом если вы начинающий то начинайте записывать качественный материал и выкладывайте его на youtube как прописывать теги как правильно назвать видео как правильно оформить канал как ä, правильно работать вообще с поиском youtube Google. гугла это все смотрите у меня на канале вы на него просто подпишитесь вот где вот здесь вот будет кнопочка здесь вот нажмите на нее подпишитесь на мой канал я э, стараюсь ежедневно выкладывать какие-то обучающие материалы по, этому, по, по этой теме. Э, у меня большой опыт в продвижении в, поис, в поисковиках, так как я SEO-специалист. У меня свой блог, на нем сейчас 3000 посетителей в сутки. И эти методы я применяю, э, пытаюсь начинаю применять на YouTube. Э, что из этого получится, мы, конечно же, увидим только через месяц, полгода, год. Но, тем не менее, я сейчас над этим работаю и предлагаю вам вместе со мной начать действовать. Поэтому подпишитесь на мой канал, следите за новыми выпусками, свои вопросы задавайте в комментариях ниже или у меня в группе ВКонтакте. А также ставьте лайки, если это видео вам оказалось полезным. И запомните, ни в коем случае не подключайте монетизацию, забудьте, что такое AdSense и не смотрите ролики, где вам это говорят. Там, где вам это говорят, там вы посмотрите статистику этого канала. У них нет ни подписчиков, у них нет ни просмотров. У них единственные просмотры это вот на этом видео, видеоролике, как монетизировать. И все. Поэтому вы их не слушайте. Вы просто не подключайте и работайте над своими видео. Все, с вами был Стас Быков. Спасибо за внимание. Пока.